Несколько дней назад в нашем сообществе на YouTube я написал, что пришло время делать разбор на Дмитрия Головинского. И буквально в течение часа он сам ответил на этот пост, что несколько меня удивило. Тем не менее, перед тем, как даже говорить о возможности делать какие-то совместные стримы, необходимо рассмотреть непосредственно сами ролики Дмитрия. И со второй попытки нам удалось найти у него интересное видео про подтягивания, обсудить с точки зрения тренировок именно на турниках и брусьях, посмотреть, помогут ли его по рекомендации по увеличению количества подтягиваний Тем, кто хочет научиться подтягиваться И хочет подтягиваться больше На канале Дмитрия есть видео Под названием Программа по подтягиваниям Начальный уровень от 1 до 12 раз С собственным весом И именно этот ролик мы будем сегодня обсуждать Небольшая ремарка На самом деле о Дмитрии Головинском Я знаю уже больше, наверное, 10 лет С тех пор, как один из пользователей сайта Workout.su Про него написал Дал ссылку на его ресурс Last Man Standing И про периодизацию нагрузки посоветовал там прочитать и, честно говоря, был невероятно удивлен, узнав, что Дмитрий Головинский моложе меня. Поскольку я знал про него уже больше 10 лет, я думал, что ему лет 40-45 примерно, а оказалось, что он моложе меня, представляете? Это... Честно говоря, для меня это стало очень большим открытием, вот, тем не менее. Вторая ремарка, которую хочется сделать, начальный уровень от 1 до 12 раз. Мне непонятно, сразу скажу, почему был выбран именно такой промежуток Потому что я делаю совсем другое разделение Я разделяю уровни следующим образом 0-1, то есть человек, который не умеет подтягиваться И вот с уровня нуля до единички Когда он уже смог один раз полноценно, самостоятельно подтянуться Затем 1-5, когда нагрузка действительно велика В этом упражнении подтягиваться тяжело И подтягиваешься очень и очень мало Затем 5-10, это переход уже от силовой работы к работе на силовую выносливость. Следующий этап это 10-20 до 20, просто потому что уже ты больше работаешь на выносливость и у огромного количества людей нет проблем научиться подтягиваться 12, 15, 17, даже 19 раз. Но вот 20 становится таким своего рода Ментальным барьером, об который многие Спотыкаются, хотя на самом деле Ничего сложного в 20-ке нет И 20 ничем от 19 не отличается Но почему-то многие считают, что это тяжело Дальше от 20 до 30 Уровень, когда ты уже используешь Различные техники для того, чтобы подтягиваться чисто и так много И в плане работы на выносливость, в плане общей нагрузки Это гораздо сложнее, чем подняться С 10 до 20, конечно же Вот, Ну и дальше больше 30 Честно говоря, у меня рекорд был 35 35, 36 подтягиваний и там же просто становится это очень долго и очень скучно но принципиальной сложности между переходом от 25 до 30 допустим и от 30 до 35 я никакой не заметил у меня даже не было цели увеличить подтягивания. это само собой произошло и я мог бы и дальше идти там до 40 но выше 40 не знаю до 40 точно мог дойти но просто зачем то есть э, реально реально становится очень скучно это очень долгий подход особенно когда ты делаешь качественно а не просто там, ножками дрыгаешь да и поднимаешь себя это становится очень скучно очень тяжело и и ты просто теряешь всякое желание на тренировках Не то, что на каждой тренировке, а даже там через тренировку Все равно так делать Просто потому, что это действительно требует большого уровня сфокусированности Большой такой силы воли для того, чтобы выкладываться Я потерял интересы и перешел на выходы силы, на их количество Я думаю, именно поэтому, кстати, многие там, Максим Трухановец, Евгений Лось Они переходят с подтягивания на количество, именно на выходы Потому что нагрузка та же, а количество нужно делать меньше И не нужно так долго быть фокусирован. Вот, так что Я не могу разделить... Не могу выделить вот этот вот этап от 1 до 12, потому что для меня здесь несколько этапов. 0-1, и 5-10, да? 5-10-12. То есть здесь три разных этапа, которые требуют разного подхода к тренировкам. Посмотрим, что будет рассказывать сегодня Дмитрий. Дмитрий Головинский задался целью увеличить количество подтягиваний и успешно решил эту задачу. План, по которому он занимался, был выложен в открытый доступ и многие получили по нему прибавки, никак не модифицируя программу под себя. В этом видео автор предлагает базовые программы по подтягиваниям для начального уровня. В них вылился весь опыт, полученный самим Головинским и лицами, которые занимались под его руководством. Если вы подтягиваетесь от 1 до 12 раз, то, используя предложенные планы, сможете быстро и уверенно улучшить свои результаты. Совершенно бесплатно. Без скрытых условий. Просто, эффективно, качественно. Дорогие друзья, всем привет! Это вводное видео к моей программе подтягивания. Программа начального уровня, рассчитанная на атлетов, которые могут подтянуться от 1 до 12 раз. Это видео приложение к программе. Саму программу вы можете найти в описании к видео. Есть PDF-файл, есть Excel-ка с самими прогами. Посмотрев этот видос до конца, вы, в общем-то, если вы являетесь целевым атлетом, то есть спортсменом, который подтягивается от 1 до 12 раз, не важно в какой технике. Это тоже вопрос обсуждения, скажем так. И, и использовав, собственно, данные программки, вы сможете улучшить свой результат. Никаких регистраций, СМС, реклам, все как бы чётенько. Посмотрите видео до конца внизу в описании программка есть pdf есть excel ну, вот за такой подход, конечно же, Дмитрию уважение, потому что я тоже считаю, что знание это не товар, они должны распространяться свободно, бесплатно, и поэтому обязательно размещу ссылку на этот его ролик, где вы найдете ссылки на программы, PDF-файлы, Excel-файлы. Я их посмотрел, у меня возникло очень много вопросов к ним, потому что я вообще не понял методологию, которая была заложена в эти цифры, но я надеюсь, что этот ролик мне на все эти вопросы ответит. Программы. Можно использовать как угодно. То есть, если ты, например, трейборец и хочешь разнообразить свое ОФП, то ты можешь взять проги и делать их не тренировочно, например, дни. Или можешь встраивать в тренировку. Но! Вот вопрос встраивания в тренировку, он, э, скажем так, про него нужно сказать что? Желательно ставить не первым упражнением, а вот после какой-то базы, например, там, после жима лежа, после приседа, да. Но! Эта база не должна включать мышцы, которые у нас участвуют в подтягивании. А именно бицепсы, там, спина и так дальше. То есть, если ты делал какой-нибудь тягутый гриф о первом упражнении, то не катит. Например, там присед, какие-нибудь джимы, ноги, плечи, все что угодно. А вторым уже можешь ставить прогу из подтягивания. Значит, или можно делать вот так вот в не тренировочные дни. Выходить на площадку, или если у тебя ничего дома, то вообще ништяк. Но, конечно, разогрев. То есть ты должен там вот это вот, а еще лучше взять, например, вот у меня резиновая петля, я сразу ее приготовил, да, поразминать себе аккуратненько, да, вот эти все моменты, раз, вот эти все моменты, потому что мы знаем, что на подтягиваниях часто бывает, страдают там локти, медиальные пеканделит, связочки, хорошая активная разминка, можно немножечко пробежаться, вот ты вышел, да, и... Если ты на тренировке делаешь, то уж тем более, конечно же, ты должен хорошо, тщательно размяться. Минуток 10 вот такой вот работы. И потом мы приступаем. Значит, сама программа. Да, все очень правильно говорит и про разминку, и про использование петель для разогрева тоже. Вот здесь я размещу ссылку на отличнейший комплекс разминочный, который использует Максим Трухановец перед своими занятиями. Мне повезло, когда я был в Минске, удалось заснять это на видео и со всеми вами поделиться. Соответственно, используйте всегда, особенно сейчас, когда начинает холодать, когда мышцы уже не такие разогретые, просто от того, что ты пришел на тренировку, очень важный момент, если не хотите получить никаких травм. Особенно, если у вас пока еще низкий уровень и подтягивание является тяжелым упражнения. Она включает всего два упражнения. Одно обычное подтягивание и второе подтягивание с резины. Для спортсменов указана конкретная градация. Для спортсменов какого веса, какая резина используется. Значит, ну уж извините, резина это тот момент, который вам нужно будет приобрести. По очень простой причине. Если вы подтягиваетесь от одного до 12 раз, то подтягиванием собственным весом для вас они априори сложны. То есть это, знаете, Построить тренинг только этой нагрузкой можно, но это будет, скажем так, не совсем рационально. Рациональнее строить тренинг с использованием некой легкой средней нагрузки и, соответственно, тяжело. Если вы подтягиваетесь там от 1 до 5 раз, то у вас в любом случае это вообще без этого никак. Если больше пяти раз, то, конечно, это как бы, знаете, такой метод э, надстройка, усиления, называйте как хотите. То есть, естественно, я ориентируюсь на тех, кто ценит свое время кто хочет быстро прогрессировать и пройти вот этот рубеж 1-12 за какое-то непродолжительное время. Итак, давайте по потягиванию. С резиной и, собственно, весом. Значит, резина вот у меня. Ну вот это момент, на котором следует остановиться, и если посмотреть файлы, то действительно у него вся тренировка подтягиваний, направленная на увеличение количества, состоит из всего двух упражнений, и в которых делается очень маленькое количество повторений. Я не знаю, будет ли Дмитрий дальше э, рассказывать об этих моментах, но меня это очень сильно смутило, потому что мне кажется, что уровень нагрузки, который он дает за эти несколько подходов, он не оптимальный. То есть, по какой причине вы не можете делать больше подтягиваний, если вы сейчас подтягиваетесь от, от больше одного раза, но меньше там пяти 10. Потому что вам в первую очередь не хватает силы, силы мышц спины, силы мышц рук, и логично было бы добавить какие-то подводящие упражнения, более легкие, вот здесь Дмитрий использует подтягивания с резиной, но помимо подтягивания с резиной можно добавить также австралийские подтягивания, скажем, несколько подходов, где нагрузка значительно меньше, но она идет на целевые мышцы спины и рук. И также можно было бы добавить такое хорошее упражнение, как отжимания от пола, обычный, где работают те же самые мышцы, но они работают уже как антагонисты, потому что основную работу выполняют, естественно, мышцы груди и трицепсы. На практике всех людей, которых мы тестировали, кому кто учился увеличивать количество подтягиваний от 5 до 10, и кому мы добавляли 100 отжиманий от пола в течение дня, у них прогресс начинал резко ускоряться, именно за счет того, что улучшается, повышается, повышается общий уровень физической подготовки, сила рук, сила спины, груди, пресс включается в работу, и за счет всего этого им становится затем легче учиться потягивать за счет того, что у них получается лучший контроль тела за счет того, что мышцы становятся сильнее по всей антериорной и постериорной сторонам. Поэтому использование исключительно двух упражнений, и в сумме там буквально несколько будет подходов на несколько повторений, мне кажется крайне малым, если мы говорим о том, как научиться больше подтягиваться в короткие сроки. Ну, может быть, Дмитрий сейчас об этом расскажет дальше, я не знаю, сейчас посмотрим. Но, исходя из самих таблиц, мне вот этот момент показался очень странным. Напишите в комментариях, что что вы думаете на этот счет. На написано Way4U W4U way и на русском у нее 1754. То есть такая, какая рекомендована для атлетов 90 кг или больше. Естественно, она снимет мне довольно много и подтягивания с резины для меня сравнительно с подтягиваниями собственным весом будут гораздо облегчены. Опять же, градация резины я выведу на экран. Плюс она, естественно, в самом файле в программе есть. Да. Что касается градации Да, я в принципе Плюс-минус согласен Может быть, ну в, в принципе Да, там он пишет, что самая легкая черная резина В России обычно это Для такого уровня сопротивления используется Красная резина, а не черная вот, Черную вы вряд ли найдете, поэтому вот. Красная, фиолетовая, зеленая, основные резинки Да, в целом плюс-минус да Вот вы пришли, вот вы размялись Сперва всегда идут упражнения с резиной Вы, вы Подходите к турничку И крепите резину и делаете. Не так, как вам в голову взбрело. Вот э, Некоторые коленями залазят. Джефф Кавалер вообще одной ногой в нее залазил. Не надо этого. Вы делаете что? Вот берете вот так, вот обычную вот эту штучку. Вот сюда. В принципе, нет никакой разницы, просто если вы ставите колени, то резина будет меньше растягиваться, соответственно, будет меньше вам помогать во время подтягивания. Ее сила упругости напрямую зависит от того, насколько резина растянута. Если вы ставите одну ногу, то вам еще надо будет немножко включать больше в работу мышцы пресса, мышцы кора для того, чтобы ваше тело не болталось. В этом плане, конечно, когда вы ставите две ноги на опору, то все это получается ровнее. Но принципиально никакой разницы нет, особенно такой, чтобы материться по этому поводу. Несерьезно. Сейчас. Я сразу, чтобы же не этот, вот так вот и ровненько, да, ровненько. Вот так вот пропустили. И вот здесь вот один вот, хоп, вот смотрите, да, и все, оно здесь ровно, красиво. Резина должна быть по центру. Я это уже объяснял, но, конечно, пользователь программы, он может не видеть моих старых видосов, зайти. Моя задача какая, чтобы все вопросы закрыть, чтобы человек забыл. Проработал, сделал 12 раз, и э, это не было для него существенной проблемой. Значит, закрепили вот так, потом двумя ножками, не бойтесь, оно вас не убьет, оно не отстрелит, оно как правило, качественно. И да, смотрите, что на ней не было заусенцев, это, в общем-то, главный критерий того, что резина может внезапно отстрелить и бахнуть вам не знаю куда-то. Поэтому вот так вот сделали, сразу же залазим ногой, вот сразу, вот смотрите, хоба, и продавливаем в самый низ, вот встали. И точно так же второй ногой. Вот. Встали четко по центру, взялись за перекладину и вот мы готовы выполнять подтягивание Только так и все. Никаких колен в резину мы не запихиваем. Ничего мы не делаем. Вот. Значит, манера выполнения. Многие ставят колени в резину, а не ногу целиком, потому что им тяжело просто продавить. Резиновую петлю вниз, особенно если это зеленая резиновая петля Если ее тяжело растягивать и В этом плане я могу только порекомендовать найти турник Который находится рядом с шведской стенкой Вот у него на заднем плане есть такой турник Потому что вы тогда сможете повесить нормально резину Вы еще потом сможете ее удобно снять Потому что когда вы на ней позанимаетесь, она затянется И ее надо будет растягивать, чтобы вытащить Вот. И также вы сможете, используя опять шведскую стенку Подняться на шведской стенке и вставать уже ногами в резиновую петлю Растягивая уже весом своего собственного тела А не силой своих трицепсов Вот так такой небольшой совет тем, у кого возникает проблема с растягиванием э, тяжелой резиновой петли Чтобы не ставить колени, а ставить ноги целиком Чтобы максимально использовать всю ту помощь, которую может дать резина Можно использовать такой подход Вот здесь, вот здесь В общем-то, главный вопрос как вы произвели контрольное измерение, так же, в общем-то, вы должны и делать вот это вот все. Но здесь два очень важных момента в программе, очень важных момент. Что же это за моменты? Значит, первое: вы не должны никак усложнять резину, то есть если она легкая, она должна быть легкая. Это первое. Второе: как с резиной, так и без веса вы должны делать вот так взрывной динамический темп. Никаких медленных туда-сюда. Не надо этого. Просто взял, взорвался, завел подбородок. Только взорвался как? Тут все, конечно же, ровненько. Повис, расслабился, провис. Бабах залетел, повесел. Можно не висеть, смотри сам. Вот это главный критерий. Работать в динамическом режиме. Понимаете? Это вот важно. Приучайте себя. Тому, что у вас вот что происходит когда вы работаете в динамике ну непонятно почему то есть необходимость э, делан я я Контрольного замера перед началом прохождения Программы она понятна Вы делаете в определенной технике свои подтягивания В начале программы и делаете В точно такой же технике Свои подтягивания в конце программы И, соответственно, смотрите на результат На то, сколько вы смогли прибавить Для того, чтобы можно было сравнить Эти два показателя, вы, естественно, и делаете Одну и ту же технику, чтобы они были сравнимыми Почему нужно делать именно в такой вот Взрывной технике? Мне, честно говоря Непонятно И я не знаю, будет ли он объяснять дальше этот момент Но я, наоборот, сторонник того чтобы упражнение выполнялось подконтрольно, выполнялось медленно, потому что тогда вы получите максимальную нагрузку на свои мышцы. Если вы резко поднимаете себя вверх, то общее время, которое под нагрузкой находится мышца, оно меньше, чем если бы вы медленно себя поднимали вверх. И если мы говорим про работу на количество, то чем больше количество, тем, соответственно, больше времени ваши мышцы будут находиться под нагрузкой. И в этом плане, наоборот, если вы будете тренироваться выполнять медленно подтягивание, то потом, когда перейдете на более быстрые, вам будет легче, потому что вы будете тратить меньше сил на каждом повторении, и, соответственно, запасы у вас будут больше. Зачем учиться сразу в взрывном темпе, если это не выхода силы? Есть упражнения, где оправдано использование взрывной силы. Это выход силы, допустим, да? Вот. там действительно нужно сделать рывок для того, чтобы высоко подлететь и сделать выход Но в подтягиваниях такой рывок не нужен И поэтому вопрос выбора техники остается исключительно за вами в зависимости от ваших целей Говорить о том, что есть одна единственная техника, в которой нужно делать, да еще и матюгаясь при этом Но это неправильно, неправильно У вас мышца сокращается вся Ну как вся, ну в зависимости, конечно, от вашей нейромышечной эффективности, так называемой Не будем углубляться сейчас в дебри, но Конечно, когда вы работаете в взрывном режиме, большая часть мышц сокращается. Это приводит к тому, что, конечно, эффективность работы выше. Вот вы сделали подход. Но... Говорить о нейромышечной связи у людей, которые подтягиваются всего парочку раз Довольно, наверное, сложно, потому что они даже еще не понимают толком Как именно включать в работу все их мышцы И опять же, поскольку в программе отсутствуют, допустим, такие упражнения Как австралийские подтягивания, направленные непосредственно на развитие нейромышечной связи И обучение человека правильному отведению лопаток Выведению груди вперед и всяким подобным вещам То странно, странно использовать это в качестве аргумента В плане того, что у вас используется, работает вся мышца А когда вы подтягиваете Работает не вся мышца. Как, как как это должно работать? Интересный вопрос, на самом деле. Интересный. Надо бы его изучить. То есть, понятно, что если вы, допустим, делаете рывок штанги, то вы задействуете больше мышц, чем если бы сделали его медленнее, подняли бы это все. Наверное, да. Наверное, да, потому что приращение идет. Если взять производную по силе, по времени, то требуется больше сил для того, чтобы за меньшее время выполнить упражнение. Логично. Это что касается взрывных упражнений. А вот что касается подтягивания, я не уверен. Не уверен, Потому что если вы потягиваете медленно, у вас-то и время больше, понимаете? То есть время больше, значит, и сил нужно больше Палка от двух конца. Надо поразмышлять на эту тему, поразмышлять Значит, отдохнуть Достаточное время Достаточно время отдохнуть Отдых должен быть, вот вам нужно, там, например, 4 минуты Отдыхайте, никакой забивки Никакого пампа Ничего не должно быть а, отдых между подходами здесь очень важный момент. Минимум, я вроде как, я уже не помню, сколько я прописал в файле, да, по-моему, минимум я написал 2 минуты. И это действительно, от 2 там 5 можно 6 минут. Смотрите, да. Вот. Но минимум 2 минуты вы должны отдохнуть. Отдых, естественно, активный, то есть мы ходим, все такое. Продукты распада, мышечной работы должны выйти из ваших... Вот птицы разорались, я. Продукты распада должны выйти из ваших мышц. То есть вы должны поработать вот в таком вот режиме и, соответственно, сделать достаточный перерыв. И потом снова вы делаете столько подходов и столько повторений с резиной, сколько указано в программе. После чего снимаете резину и продолжаете делать оставшуюся часть а, на турнике. Отлично, они улетели. Значит, вот важные моменты. Да? Вот, кстати, непонятный момент, почему у него сначала идет более легкое упражнение, подтягивание с резиной, а потом идет более сложное подтягивание без резины. Хотя, по всей логике, наверное, имело смысл наоборот. Пока ты свеж после разминки, разогрет, и у тебя много сил, ты можешь выполнить подтягивание с собственным весом, более тяжелое упражнение. После того, как у тебя силы закончились, ты сделал несколько подтягиваний с собственным весом, ты уже тогда берешь резину и делаешь более простое упражнение, которое требует меньшего количества сил. И у тебя, собственно, меньше сил, и ты делаешь его И это было бы логично А потом еще было бы логично добавить, допустим, австралийский или отжимания от пола В программу, направленную исключительно на увеличение количества подтягиваний за наименьшее время Не беру в расчет остальную программу, которая есть там, Особенно если кто-то занимается троеборьем с железом И это может идти в разрез с этими вещами Вот я говорю про тех, кто хочет увеличить количество подтягиваний То есть, первое, взрывной режим Вот два момента, да? Взрывной режим раз Отдых между подходами два это вот такие моменты, которые важны, на них важно обращать внимание. Отдых между подходами, да, взрывной режим, непонятно, не убедил. Ну, в общем-то, общем вроде бы все. Сейчас ты скачиваешь проги под свой уровень, да. Еще что, конечно, важно, чтобы, опять же, про то, что не усложнять уже говорилось, можно еще как делать. Вот, например... Человек некий там делает, допустим, три идеальных повторения. Вот. При этом, конечно, если так прикинуть, то он может делать 5 грязных. Так вот, допустим, если вы, например, уже делаете некие 12 грязных, то вы можете сделать в утрированно чисто, например, манеру, скажем, раз 8, и эту прогу использовать. Хотя, казалось бы, да, вы уже практически вышли из целевой аудитории. То есть, конечно, подтягивание – это такое упражнение, где можно варьировать высоту подъема, и где можно варьировать частоту подъема, то есть включение или полное исключение из работы ног. То есть можно как грязными делать, так и чистыми. Чего, конечно же, нельзя делать. Вот чего нельзя делать. Это как-то удлинять э, время под нагрузкой. То есть вы не должны э, да, сильно затягивать или фазу подъема, или фазу опускания. Подъем максимально взрывной быстрый, опускание... Аккуратно, а под контролем. Все. Значит... Э -э. А, а почему? Ну, то есть, серьезно, почему? Чем принципиальная недопустимость затягивания? Понятно, что так будет тяжелее. Да. Но так будет и больше нагрузка. И, соответственно, мышцы получат больше стресса. И, соответственно, быстрее добьешься желаемого результата. Введение закончено. Вроде бы все объяснил. Все, что было нужно. Хват, опять же... А, программа рассчитана на хват пронированный, то есть вот такой, хват от себя. На хват супинированный, прога не рассчитан, то есть вот так. Если вы прозанимались по основному варианту программы, там вариантов два, Принципиальная разница между этими двумя хватами в части увеличения количества подтягиваний Нет, это то же самое, что и техника Как вы вначале вот сделали контрольное измерение, в какой технике Такое же вы делаете в конце Никто не мешает вам вначале сделать с супинированным хватом И всю программу пройти с супинированным хватом и тоже получить результат есть только ваши плечи позволяют это делать, да, у вас здоровые плечи никаких травм вы не получаете Можно делать нейтральным хватом Это вопросы к технике, но они не относятся к непосредственно программе В данном случае и вдруг почему-то вы должны сделать прикидку как на старте, так и по итогам пятинедельного цикла программы. И вот почему-то вы не прибавили. Не знаю почему. Плохо вы питались, нервы, или вы сильно, наоборот, хорошо питались, слишком вы сильно прибавили в собственном весе. Вам предлагается еще дополнительный вариант, тоже пятинедельный. недельный Если и по итогу дополнительного варианта вы не смогли прибавить в результате, то тут уже, извините, я бессилен. Не знаю. Почему? Как? Существует ли вообще такое в природе, но... Может быть, потому что программа не оптимальная. и в ней всего два упражнения достаточно тяжелых, и нет никаких подводящих, нет никаких облегченных, нет никаких направленных на непосредственное развитие нейромышечной связи и работу над отстающими группами мышц, но я не знаю. Вариантов здесь, на самом деле, будет очень много. На этом мои полномочия все. Я не знаю, что делать. I don't know. То есть, ну, я предполагаю, что 99,9% пользователей программы при должном подходе, при должной дисциплине, конечно, прибавят. У нас есть 100, практически 20 тысяч подписчиков на канале. И, поскольку мы движемся в сторону создания собственного независимого научно-исследовательского института, воркаут, есть предложение, есть предложение, если вы откликнетесь на него, то будет здорово, если не откликнетесь, ну, я, я пойму. Есть предложение, если кто-то сейчас находится в диапазоне 1-12 подтягиваний и хочет помочь нам в проведении исследования на тему эффективности программы Дмитрия Головинского, для того, чтобы у нас были объективные данные о том, насколько она работает, насколько хорошо она работает, то, пожалуйста, в комментариях оставьте комментарий, о том, что вы готовы участвовать в эксперименте, о том, что вы приступаете с понедельника, там я не знаю когда, к прохождению его курса, и дальше в течение пяти недель следуйте всем рекомендациям его программы и в конце, пожалуйста, напишите нам результат. А если вы будете еще промежуточные результаты скидывать, обновляя свои комментарии или публикуя комментарии к своим комментариям, будет вообще здорово. Если нам удастся собрать выборку хотя бы из нескольких десятков участников, то на масштабах 120 тысяч подписчиков, конечно, маловероятно, я знаю, да, не все активные. Между прочим, 90, нет, там, 70% процентов смотрящих это видео не подписаны на канал, почему-то, почему-то смотрят и не подписываются, вот. Но если получится собрать данные, будет очень круто, это будет наше первое маленькое, небольшое научное исследование на тему эффективности конкретной программы. Не самое Качественное, я согласен, но какое есть. Если вы хотите, чтобы мы делали более качественные исследования, то на сайте boosty.to есть наш канал. Вы можете стать одним из спонсоров нашего канала и немножечко, переводя денег нам каждый месяц, хотя бы там 100 или 200 рублей, вы будете вносить свой небольшой вклад в развитие этого канала. Сейчас мы собираем ежемесячную сумму в 40 с небольшим тысяч рублей для того, чтобы я мог отдать все видео, которые я снимаю на аутсорсинг, на монтаж, чтобы я не тратил время на монтаж роликов, а это время отнимает очень много, можете мне поверить, и, соответственно, я мог сфокусироваться непосредственно на разборах, на поиске информации, на поиске источников, на проверке всего этого дела и так далее. Это наша первоочередная цель. Сейчас у нас 20 спонсоров, спасибо каждому из вас, и мы собираем примерно 7 тысяч рублей, там, с учетом всех налогов, отчислений бусти и так далее. Дойдем до 40 тысяч, я стану намного более свободным, видео будут выходить чаще, видео будут становиться лучше, и мы будем двигаться дальше. Пока что мы делаем разборы, но наша цель это независимый научно-исследовательский институт в сфере физической активности и здорового образа жизни. А я чувствую, что сейчас гроза нехилая собирается, поэтому давайте досмотрим ролик, сделаем выводы и пойдем по домам. В программе есть дни недели. Конечно, вы можете модифицировать ее. Дни недели расписать там не понедельник, четверг, а, например, вторник, пятница, среда, суббота. Ну, не надо делать понедельник, вторник. Вот я сегодня вспомнил и завтра вспомню, больше я не помню. Нет. Естественно, тренировки должны быть равноудалены чтобы обеспечивать нормальное восстановление спортсмена что еще о чем еще здесь нужно сказать конечно вы не должны там сильно отжираться на программе то есть должен быть спортивный какой-то режим какие-то такие профицит конечно же какие-то аккуратные темпы прироста может быть там ну за пятинедельный цикл если там добавить человек килограмчик например в собственном весе то это нормально ну это угодно если вы на дефиците, конечно, используйте ее. <laughs> то ну, для подтягивания это не минус. В любом случае, за счет того, что у вас уходит, собственно, вес, у вас снижается нагрузка, Тут то тоже, по идее, ну, по идее, главное такое противопоказание – это то, что вы прям не должны сильно отжираться и, конечно, у вас не должно быть никаких там болячек, травм и подобных. Должен быть какой-никакой спортивный режим. Повторюсь, что, конечно, можно эти проги встраивать, в какие-то системы, там, да, если вы уже занимаетесь фитнесом, пауэрлифтингом, можно либо в тренировочный день куда-то добавить вот эти прой, либо в нетренировочные дни просто выходить вот так вот на площадку, как сейчас вышел я, или делать дома, если у вас дома есть на чем делать. Инвентарь, турник, перекладина и подобное. он ну, вроде все сказал. Что еще надо? Что я забыл, Настюх? А? Все вроде. все вроде. Значит, я желаю вам спрорессировать, прибавить. Если вы вдруг по какой-то причине недовольны программой, напишите, пожалуйста, в комментарии объективный отзыв. Я всегда рад объективной, разумной, рациональной критике. Но, э, опять же, учитывая то, что я выкладывал свои лично планы на Жиробасе, и люди брали мои планы, которые ни с коим образом не адаптированы под них, и прибавляли, то вот от этой программы разорвать должно всех вообще, всех. То есть, ну тут, знаете, объединено опыт Мой пан Артема еще кучу людей, которые тренировали подтягивания. Приходили ко мне пацаны прям явно с предложениями ставить на них эксперимент. Это все выверено, рассчитано, помещено в таблицы. То есть вы еще раз, да, вы подтягиваете, например, пять раз, смотрите, ага, до пяти раз берете эту таблицу, прогоняете. А, браво, готово. Все. То есть ну, Тут максимально все просто, да. Это программа на начальный уровень. Все как бы. Дальше будут проги э, под вес и дальше будет такая, знаете, э, как бы это сказать, тоже встраиваемая программа э, на выносливость. То есть, если у вас уже есть, например, какой-то результат 1пм или просто вы хотите разогнать выносливость, просто вот такая прога, которая будет рассчитана именно на то, чтобы как-то модифицировать, настроить к вам выносливость и чтобы вы э, сместили вот это соотношение в сторону количества повторений. Вот. Все, это уже вторая моя прога по подтягиваниям. Куда-нибудь сюда я оставлю ссылочку на первую прогу. На первая прога рассчитана на совершенствование технического мастерства, на оптимизацию самого подъема. Эта прога больше рассчитана на э, совершенствование физических качеств. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Goodbye. Вот такой вот ролик Собственно говоря, про программу он практически ничего про саму не сказал Поэтому, кому интересно, посмотрите в файлах вот. А, собственно, вопросы у меня были по самой программе И на них ответы я не получил Как я уже сказал, там всего два упражнения И там очень маленькое количество повторений Очень маленькое количество подходов И главный вопрос, который у меня возник И который я вынес в заголовок этого ролика У меня есть ощущение, что Дмитрий Головинский Перепутал подтягивание и Жим лёжа, причём жим лёжа Уже когда ты идешь на рекордные повторения Когда ты на пределе своей возможности Он использовал ту же, такое ощущение у меня Методологию по увеличению рекордов В жиме лёжа на больших весах к обучению подтягиваниям. И не учел тот факт, что подтягиванием люди учатся гораздо быстрее. Даже если взять аналогию с качалкой, если человек просто приходит в зал, вообще вот, ну, практически не тренировался, там, средней формы, да, и хочет присесть, то пожать, я не знаю, становую сделать с весом 40 килограмм в начале, да, и ему в начале будет тяжело, когда он не умеет это упражнение делать, ему 40 килограмм будет тяжело. Но прогрессировать, допустим, от 40 до 80 килограмм, он будет гораздо быстрее, чем человек, который, допустим, уже жмет на своем пределе 140 килограмм от груди и хочет увеличить до 150, потому что он уже находится в конце вот своего спектра возможностей, и ему прибавлять там очень и очень тяжело. А с 40 до 80 человек увеличивает, он находится в начале, там, ну в середине своего спектра, да, и соответственно у него очень быстро, гораздо быстрее идет процесс обучения. У меня есть ощущение, что та же проблема возникла здесь в подтягиваниях, когда Дмитрий составлял программу, он составлял ее, исходя из того, что раз человеку очень тяжело сейчас подтягиваться, и он делает небольшой количество повторений, то он будет медленно и постепенно прибавлять. А это не так. Вот если человек уже на пределе своих подтягиваний, да, или он подтягивается с большим весом небольшое количество раз, и это предел его сил, тогда, наверное, да. То есть есть подозрение, что его программа отлично подойдет для тех, кто, допустим, хочет подтягиваться плюс 50 килограмм, да, с большим весом с очень большим весом, и вот тогда он будет действительно делать небольшое количество подходов, небольшое количество повторений, огромный отдых, без особенно дополнительных упражнений, потому что он будет очень сильно уставать на этих ключевых, и эта программа будет очень похожа на то, что делают в трейборе, насколько я знаю, я в этом особо не разбираюсь, вот, и тогда это да, это имеет смысл, но если мы говорим про упражнения с собственным весом и про новичков, то вот нет. Мне кажется, здесь очень много моментов, которые можно улучшить Которые можно добавить, не только не потеряв эффективности программы Но наоборот улучшив ее Повысив эффективность, ускорив прогресс Просто за счет добавления дополнительных упражнений Которые позволят новичку лучше чувствовать свое тело Разрабатывать нейромишечную связь И одновременно прокачивать силу всех тех мышц, которые участвуют в подтяге Это мое мнение В отличие от научных разборов, когда мы говорим о программах тренировок Здесь это вопрос мнения, вопрос эффективности Можно, конечно, проводить конкретное исследование, и я уже предложил вам поучаствовать в одном таком исследовании-эксперименте, слэш но в конечном итоге все будет сводиться к собственному опыту. Объясню, почему я не очень люблю эксперименты и вообще не считаю результаты экспериментов именно в части программ достойными внимания, потому что мы не можем контролировать, насколько на самом деле выкладывались люди. человека может казаться, что он выкладывается на свой максимум и делает сегодня возможно, возможное, а в действительности он будет не выкладываться до конца. То есть в примере -то том же с подтягиванием, если мы говорим про на максимум, это значит, ты подтягиваешь до тех пор, пока ты можешь висеть на турнике. Когда ты уже не можешь висеть, когда у тебя руки сами Отпуская турник, вот ты просто не можешь больше держаться. Это значит твой максимум. Это значит, ты все уже выжил из а себя, что мог. Большинство же людей спрыгивают с турника, когда они вот попотягивались, устали, весь им дальше не хочется особо. Они спрыгивают с турника и все, и считают, что это максимум. Но это не максимум. Это вот пример того, почему я не доверяю исследованиям на конкретные программы, потому что я не могу контролировать, что люди действительно выкладывались на полную. Поэтому качество таких исследований, конечно, будет не самым высоким, но... Провести его, провести такой исследовательный эксперимент, я бы все-таки вам предложил, кому интересно, пишите в комментариях. Свое мнение по программе Дмитрия Главинского я также изложил. У него есть еще один ролик про увеличение количества потяги с 12 до 24. Если вам будет интересно, то пишите в комментариях, я сделаю на него разбор также. Остается только сказать, что на дворе уже осень, скоро зима, поэтому нужно думать, в чем вы будете тренироваться на улице. И у нашего спонсора магазина WorkoutShop.ru, где вы найдете лучший инвентарь для тренировок, также появились... Новые зимние толстовочки workout Вот такие вот Главной особенностью которых является капюшон С усиленной защитой горла от ветра Видите, здесь один слой, а вот здесь еще внутренний слой Чтобы ветер, дождь, снег ничего вам не мешали И плюс они удлиненные Поэтому ваша поясница всегда будет оставаться закрытой, даже когда вы делаете подтягивания, что очень важно, если вы не хотите себе ничего застудить. Заказывайте по ссылке в описании, пока еще есть все размеры в наличии, и будете очень довольны своим выбором. На этом все, с вами был Антон, канал Street Workout. Пока!